И там была, была одна какая-то женщина, она была очень-очень бедная, но она очень хотела принять Прабхупаду у себя дома. И э, она была очень старенькая, и она пригласила Прабхупаду вместе со своими с, с учениками. И тогда они все думали, каким образом она сделает приготовление. У нее очень маленький дом, у нее нету там никаких продуктов, она уже старенькая. Как она вот на всех приготовит еду? Но вот это у нее в сердце... У нее в сердце было такое сильное желание послужить Вайшнавам, что Прабхупад сказал Прабхупад сказал «Мы, мы, мы обязательно пойдем к ней. Он, они пошли к ней в гости, и потом он, он ей говорит ты можешь, ты можешь стоять, ты можешь находиться после вот этого служения, она их пригласила, у нее был какой-то маленький дом, а потом Прабхупад говорит ей, ты можешь жить у меня в храме, в Майпуре обычно правит он никаких женщин как бы, не, не разрешал оставаться в, в храме но вот у этой женщины которая служила ему и Вашнаму, он дал ей он дал ей он дал ей отдельную комнату у себя в храме и дал ей служение она там начала чистить овощи какие-то что-то еще делать то есть вот таким образом, сначала она послужила Гурдев, о чем хочется сказать, что сначала она послужила вам, а потом Вайшнав дал ей э, служение Господу. Гурдев, он был очень ученый. Он был великий ученый. Он знал э, Джиотиш джи Шастры. но у него, но не, но ум но, но была очень принципиальная позиция. Он он он он но он, он, ну, он не давал никаких поступлений в этом учении. Он всегда он был очень строг. И его время от времени его приглашали куда-то там занять пост занять пост директора кафедры вот, <соспитут> вот вот этой вот джиотиша но он сказал я пришел сюда пришел сюда не, не звезды считать и поэтому ему у него вот было он он он также помимо Мимо Джиотиши, он, он, он знал хорошо очень математику и у него был, он был очень великий ученый и однажды просто встретил своего гуру Дева, сам про себя говорит я был очень великий ученый у меня было много знания но оно было совершенно ненужное и только когда я встретил своего гуру Дева Итак, и когда он встретил своего гуру его гуру был на горке Шорд Бабучи Махарач. Вот. И, он, и он, его Грудев, он не обладал великим знанием, даже читать не умел. Но у него было что-то еще, у него было что-то еще, еще большее знание. У него было внутри знание, знание о, о Господе. И, и тогда, когда Сарасватил, он, он пришел к нему и сказал, стал просить, пожалуйста, я хочу, чтобы ты стал моим Грудевом. Но Гурки Шорилада Буджима говорил, как я могу стать твоим Гурдевом? Я даже читать не умею. а Ты великая ученая личность. И тогда Папапат, перестал есть. Он перестал есть, и тогда Ватимуд Такур, он сам пришел к Гурки Шордас Бабуджа Махараджу и говорит, ты хочешь убить моего сына? Дай ему посвящение, иначе он умрет. Не убивай, пожалуйста, его. Он отказался от еды. И тогда Гурки с Бабуджа Махараж сказал... Э, э, э, то есть до этого он говорил обычно, он день за днем отправлял Сарасвати Прабхупада, Прабхупада домой. Он говорил, я спрошу у Махапрабу, я там спрошу у Нитая, а потом он говорил, ой, прости, я забыл это все сказать, спросить, можно ли тебе дать посвящение. Но у Прабхупады, у Прабхупады он говорил, ты сам уже сам большой ученый, зачем тебе я нужен? Но Прабхупат, он говорил, я приму посвящение, посвящение только от этой личности. Этой личности. И э, э, э, э, Гурудев э, Гу говорит, что Кришна Према, она э, может перейти а только пар, из как, быть, сердца, где есть эта Према, как, как болезнь. Прокупада говорит, мой гуру-дэв Гур на самом деле, он, он говорит про своего гуру который даже не умел читать, он говорит, мой гуру самый наивысший ученый, с самый наивысший ученый, Но он, и он научил меня, как, как, как, как, как правильно провести свою человеческую жизнь, он научил меня, как служить ващнавом, поэтому мой гуру самый большой бандит. У Грудеба в сердце есть все знание, вся квалификация, все, что только нужно. И бхакти точно. Для бхакти не, не вообще не существует никакой разницы, насколько ты ученый. Важно, с какой интенсивностью ты сделаешь свои баджаны, с какой интенсивностью ты, ты повторяешь, повторяешь свою джапу. Гьяна. Гьяна, она не имеет никакого значения, только в виде гьяна. <клес> Наму окинчина Это значит что? Это значит, вы должны совершать свой баджан окинчина, кинчина, без себя с большой привязанностью к Господу. Когда Гурдев принял меня, только тогда я понял все знание этого мира. То есть, какой урок нам дает здесь он говорит, что я был очень ученый, но я не знал науку жизни, я не знал науку любви. Мой гурдев дал мне все, мой гурдев проявил в моем сердце все. Он показал мне мою сваруху. И он сказал мне, каким образом я должен совершать свой, свой, свой баджин. То есть э, до этого у Сарасвати был обиман, большой абиман. Он, ну, то есть он тоже думал, что о, о, я великий ученый. Но когда я увидел своего Гуру я понял, что я никто. Я понял, что у меня нет никакого знания. И а что это такое? Это вот это шлока, у него в сердце проявилась шлока, вот это трината Пиццу И это Гуру дал ему вот это смирение в сердце. पांडित्य रायतीनी चरित्र प्रभुती परामलोभनीय माने करे थी एका महात्मा महात्मा जेस अतल वस्तुकोल मूल्य दिच्छेना प्रोकाश गए तबे जो आपने आपको समझ लापंडी रविमान ये लेकिन तबे जो साधक लोग हैं ना ये जीने को कोई महत्व नहीं पास он примерно то же самое говорит, что все мое знание, которое я знал до того, до того оно оказалось просто как стулом и испражнениями и мочой. А какое знание мы должны, какое мы должны развивать? Как служить вайшнавом, как совершать свой баджан, как правильно выполнять джапу? Вот это настоящее знание. Все остальное знание, оно не стоит ни, ни, ни рубля в этом мире. Мы должны, мы должны узнать, каким образом мы можем get, получить Кришна-прему. Вот это самое высшее знание. А, а каким образом мы можем это узнать? Только, только по милости ващна, только если на нас прольется шавар, душ милости. Потому что Кришна-бхакти – это самое-самое наивысшее, что есть в этом мире. И получить это не так сложно. Это, ой, не так просто. Это не просто пойти что-то изучить. Нет. Для этого нужно нужно полностью поменять свою природу. Понять, что мы, что мы на самом деле преданные слуги Господа. Вот как там Мирабай, Прохлад. Они все были из царских семей. Но у них всем в сердце проявилось это знание. Купад, Купад говорит, когда я реализовала это... Мой, мой гурдев, когда я, когда я реализовал вот это, то, что мирское знание ничего не стоит, нужно только духовное знание, мой гурдев пролил в то время на меня милость. Санатана Госвами, Саната у него было только мало, у него не было ничего. У него, у него было только несколько кусочков э, клотца ткани, и ему ничего не нужно было. Он сидел, он сидел и только повторял святое имя, но все но все, э, но все вокруг все его считали великим ученым, великим, великим бобой, хотя он ничего не делал. И когда однажды однажды э, к, там, к нему какой-то Браман пришел и спросил, я вот я, я хочу женить свою дочь, но у меня нет денег, и мне сказали пойти к тебе и попросить там совет. Он говорит, если тебе, если тебе нужны деньги, у меня там есть вот какой-то волшебный камень, который, до которого ты дотрагиваешься, и там все превращается в золото. И тогда этот браман говорит, а где этот камень? И, и Санат Нагасами говорит, этот камень, он там, посмотри, в помойке лежит. И тогда этот Браман он удивился, какие, как же так, ничего себе. Он этот волшебный камень выкинул в помойку. И тогда он у него спросил, а, почему, ну, как, по какой причине ты это сделал? То есть это такой, такая дорогая вещь, она у тебя лежит в помойке. И тогда Санатангасвами сказал, что у меня есть более, что-то более ценное. И он говорит, я тогда могу, я могу тебе дать это подарить, если ты выкинешь этот камень в Емуну. И он пошел, этот Браман выкинул камень в Емуну, пришел, и вами дал ему святое имя. На самом деле, только Святое Имя есть наше настоящее богатство. Никакое мирское знание, никакое мирское богатство не способно удовлетворить скитающуюся душу. Это говорит Прохупату. Говорит, каким образом вот, как поймать вот это настроение, как поймать настроение служения. А, ага. он говорит, э, э, я когда. Когда мой Гурдев меня, когда Гуру мой меня принял, я понял, что без милости Войснов, без служения им я не могу напрямую молиться Господу. Под говорит, что я ре, сам реализовал это, что очень самое важное – это сева Гурдеву, и все, что он делал, все, что он, ну, то, как он распространял свои знания, это было, это было желание его Гурдеву. Он делал это для своего Гурдева, и он говорит, я на самом деле я все это сделал установил вот эти матхи только по милости моего Гуру дела И он говорит, я это почувствовал не просто на уровне ума, а я реализовал это в сердце своем. У нас могут кто-то думать, что О, если у вас там много денег, и там, то вы очень великая личность. Но Патт говорит, нет. Мой Гуру Дев дал мне учение, дал, дал мне все. Но у, у Горки Шура, у него не было ничего на самом деле, то есть материального, у него не было никакого, у него не было, ни, ну, там, ни материальных денег, ничего. Он даже жил, жил под, под каким-то, в каком-то баджан-кутире, да, периодически в туалете. Ну, про туалет пока не говорили. Вот, и поэтому после этого моя концентра... наша концентрация, она должна быть она должна быть на, на, высшей, на высшей вещи. Наша концентрация, наш мозг всегда был, должен быть сфокусирован на самой на самой э, высшей цели, и я на самом, и, и он был, говорит, я был шокирован, когда узнал все это, но моя душа получила облегчение, шокирован, он говорит, потому что он думал, что то знание, которое он изучает, это, это очень как бы важное и ценное, но оно оказалось просто битым стеклом. Ой. говорит, не пытайтесь кого-то обмануть, пытайтесь, пытайтесь. Бхакти Марк, он очень, как бы, он очень такой извилистый. Но вы попытайтесь пройти, пройти по нему как достойно, и тогда ваша, тогда ваша жизнь, она увенчается успехом. Не пытайтесь никого обмануть. Будьте, будьте искренни и просты своим сердцем. И Прабхупада говорит, вот так же, как мой Гурдев. Я узнал это знание от своего Гурдева, и теперь я хочу распространить это вам. Это... Сказ... И затем следующий вопрос задали Прабхупаде говорит, как должным образом выполнять севу, севу для Такурджи? И он ответил, что должным образом выполнять самое лучшее сево для Господа, это сервис служения для Гуру Вайшнау и бхакт. И это самое это самое лучшее служение для Господа. Интересно, <просу> Итак, Гурдев говорит, что сегодня вот икадыши. и Икадыш это, это особый день Амбариши Махарадж как, Каким образом он совершил Каким образом он Сделал икадыши Все свои 11 чувств он занимал В служении Господу И Гурдев говорит, попробуйте сегодня тоже Занять свои чувства в служении Господу Вашнавам Какие и, и как и попробуйте чуть больше, вот, ну вот вы какое-то фиксированное число повторяете святых имен, попробуйте сегодня повторить хотя бы на один кружок больше, чем обычно. Чуть-чуть. Чуть-чуть что-то сделать больше, чем обычно. Если... И... Махапрабху, во время Икадышей, он всегда со своим обществом, всем, со, всем, со всем своим обществом, он совершал киртан. Он прыгал очень высоко, танцевал. То есть в Икадышу они всегда делали очень большой киртан. И э, попробуйте делать что-то чуть-чуть больше. Бхакти, она Икадыша, она является корнем бхакти. По Кали-йогу. В Кали-Югу нет очень сильных как бы, аскеса а, а, опассий. И, и, и тогда вот, Кришна он сам сказал там, что в Кали-Югу будет один очень важный только пост. Не нужно соблюдать там никакие предыдущие враты. Есть только одна врата, это и кадыши врата. Для вайшнава, вайш... Там кто-то пробует совершать разные враты. Их миллион ну, как бы, существует там в разных писаниях. Но вайшнава, они соблюдают только одну врату. Икадыши – а? и, и это самое важное врата. Попробуйте чуть-чуть повторить больше Харинама сегодня, и тогда ваша жизнь, она… Увенчается успехом. Наверняка Но это, это последнее прожитие, увенчается успехом Я сама добавила.